Конец 90-х. Мы встретились у школы, рядом был заброшенный завод и старые детские качели. Он сказал, что у него есть халфа и предложил в нее поиграть. Я переспросил, во что поиграем? Он сказал, что да, в халфу. Я подумал и решил, что он идиот, но согласился. Халвы у него дома не оказалось, что в общем-то меня особо и не расстроило, так как я всегда предпочитал червя. А оказался у него стул, стол, какой-то калькулятор и новый лицензионный диск с халфом, который тут же переместился из бокса в сидюк. Так как в то время я играми особо не увлекался, ну кроме каких-то убогих гоночек и квестов, то с легкостью уступил место у монитора своему другу. Понаблюдав за игрой, я решил было пойти домой, так как она мне показалась просто крайне скучной. Но он меня заверил, что если я поиграю сам, то обязательно проникнусь ею. Дескать, она не такая, как остальные игры, в которые я до этого играл. А было их, наверное, всего две или три. но это не важно. В общем, он меня уломал. Сказать, что я был разочарован, это не сказать ничего. В то время я не был приучен к играм, где оружие не давалось еще до рождения персонажа, где первый брак встречался спустя 30 минут нормального геймплея. Меня это жутко бесило. Меня жутко бесило эта поездка в этом сраном трамвае меня жутко бесили эти предкатастрофные пробежки по коридорам, потому что они не были веселыми. Конечно, веселого в этой игре было много. Например, возможность убивать к тебе персонажей, ставить на них растяжки, просто взрывать гранаты или использовать как ходячий автомат. Но, как мне кажется, многие пытались, и до сих пор пытаются открестить игру от подобных веселых моментов. Хотя я не уверен насчет последнего пункта, он вроде как указывает на интеллектуальность игры. Вообще, достаточно забавно слышать, что Халф называет чуть ли не первым, а может и первым шутером с меняемым сюжетом. Но сюжет там не глубже и не проработаннее, чем в любой другой игре того времени. Вернее, в любом другом шутере того времени. Случилось беда. Ты выжил? У тебя есть светлая цель, между тобой и целью есть препятствие, которые ты так или иначе должен преодолеть. В конце концов, я просто влюбился в эту игру. Влюбился как раз из-за всей этой жестокости. Я пытался каждый раз найти все более короткие и быстрые пути, иногда просто пропуская по половине уровня, если это позволял дизайну, или что-то еще. Я пытался найти все более зрелищный, более кровавые способы расправы с врагами. Мне нравилось, что в этой игре было множество багов, которые можно было использовать себе во влаге. Жалею ли я о том, что потратил на нее буйму своего времени? Конечно же нет. Ведь эта игра была одной из тех немногих вещей, из-за которых я бегал по друзьям, клянчив в них диск после того, как Минда в очередной раз решила слететь. Стоит ли поиграть в эту игру? Конечно! Если только вам нравится старый стрелял, где можно убивать всех и вся. Если вы предпочитаете интеллектуальные шутеры, то Half-Life вам точно не товарищ. С вами был Гарри Горякнём. Всем спасибо. Всем пока.